И снова всем welcome, это снова я. Сегодня замечательная погода, не жарко. Я решил сделать обзор на скутер, на котором я езжу. Данный скутер приобретался для жены, но так как пока она еще не сдала на права, на нем езжу я. Это Suzuki Switch, модель 2019 года, 125 кубов. Приобретался он в магазине в японском, ну, новом. Потому что бывушный я не нашел в хорошем состоянии. Они уже там все полуподубитые. Это новая модель скутера Swish. До этого у них тоже была модель, но она выглядела по-другому. Там и дизайн, и все. Немного по характеристикам. То есть данный скутер объемом 124 кубических сантиметра. У него вес, общий вес его 114 килограмм. Бензина жрет примерно 2 литра на 100 километров. 2 литра на 100 километров, объем бака 5,5 литров. В целом неплохо. Мощность его 9,5 лошадиных сил примерно при 7000 оборотов в минуту. И крутящий момент 10 ньютон-метров при 6000 оборотах в минуту. Немного расскажу, почему я решил его взять. То есть данная версия является... Это limited edition, то есть ограниченный выпуск чем отличается limited edition от обычной версии на нем установлена защита для рук и также подогрев руля то есть подогрев руля вот здесь вот видно вот гриб-хитер. также на нем установлена сразу с завода подогрев сидений то есть всего сиденья здесь вот подогрев идет на обычной версии этого нет. Купили обычную версии, хотите установить подогрев, то устан можете установить только подогрев ручек. Подогрева сидений. установить на обычной версии не получится. Потому что там отсутствует... Э, Во-первых, в продаже отсутствуют эти сиденья, как аксессуары, как дополнительные. Во-вторых, э, отсутствует переключатель. То есть, то есть здесь переключатель прям... Он э, сюда... С завода установлен а если вы покупаете обычную версию здесь просто плоское место то есть это надо самому здесь вырезать самому устанавливать Это колхоз ну, то есть это не очень хорошо что еще в нем хорошего ну, первых зарядка есть сразу на телефон usb usb 2 2 ампира по моему идет у нее для ног удобное место то что можно вперед поставить ноги они как на большинстве скутеров вот вот так вот обрезано то есть не неудобно сидеть на нем вот эта система экономии топливок SEP. Это Suzuki Eco Performance. Вся оптика идет, ну, за исключением поворотников, с завода уже идет LED. И спереди, и сзади. Что мне в нем понравилось еще? Ну, во-первых, то, что он компактный, небольшой, такой маневренный. По пробкам где-то ездить на, на работу, прям самое то. Выходит намного дешевле, чем на поезде. На поезде мне до работы где-то около 1000 йен в одну сторону. То есть в обратку еще 1000 То есть получается... Около там 2000 мне в йен выходит в день на дорогу. А если же я еду на скутеры, то это выходит примерно, ну, около 2 литров туда-обратно, чтобы съездить. Примерно там по 40 километров в одну и в другую сторону. Это будет примерно 220-240 йен на бензин. Это очень дешево. 240 йен это не 2000, поэтому намного выгоднее кататься на нем. Проехал я уже на нем достаточно много сейчас включу покажу уже 1241 километр то есть обкатку я уже прошел там обкатка до 1000 километров идет то есть до 1000 километров ручку газа нельзя крутить больше чем наполовину что еще мне понравилось в нем во-первых удобно ехать вот эта посадка то есть чтобы ноги немного вперед вытягиваешь нормально в отличие от Signus, да, вот был вариант выбрать между Yamaha Signus, Honda Lead и вот Suzuki Switch. То есть это вот основные три модели, которые я рассматривал. Honda Lead имеет, скажем так, ограниченное пространство для ног впереди, не очень удобно. И у нее вот здесь спереди идут, ну как бы закрыто пластиком тем же самым что и спереди то есть если так смотреть там очень много цвет кузова покрашена элементов даже внутри то есть, мне это тоже не очень нравится а и еще минус там какой в hondi э, лиди у них крышка под бензобака под середине находится и открывается она в сторону вот так в сторону то есть э, если у вас какие-то например ну вещи тут лежат или еще что-то то есть да то есть она в сторону не отодвинется если у вас какой-либо тут ну как бы груз эта же крышка открывается то есть она может открыться и вот так вот то есть до до, до середины то есть вот если мы открываем то есть можно вот так вот открыть да, и заправлять спокойно без проблем в этом большой плюс также здесь мне понравилось то что все открывается с ключа то есть видно что и старт двигателя и открыть э подсидельное пространство э и какие-либо тут манипуляции то есть тоже лог руля все делается с ключа не надо никаких там дополнительных кнопок нажимать никаких этих э ручек там трогать то есть вот например так мы включаем его заводим если вот сейчас кстати завести ну-ка Тут стоит защита да, от, э, скажем так, старта на боковой подножке. Ну, в принципе, заведу под, попозже, покажу. Если мы просто поворачиваем ключ влево, в левую сторону, когда он выключен, вот выключен и влево поворачиваем, то открывается вот э, седло. То есть. Если же мы нажимаем и поворачиваем, то он блокирует руль. То есть вот, вот руль заблокирован. Если же мы нажимаем и поворачиваем в правую сторону, то открывается бензобак, что очень удобно. В отличие от той же самой Yamaha Signus, очень удобна такого плана компоновка, потому что вот у Yamaha, например, ей надо ключом открывать бензобак, чтобы заправить. Я имею в виду, ключом прямо сюда втыкается ключ. Honda Elite примерно то же самое, как и здесь. А, замок. Тоже несколько позиционный. Что тоже хорошо. Что мне не понравилось, то что у них, у, что у Honda, что у Сигнуса зарядка 12-вольтовая идет, а не USB-шная. Да, конечно, с одной стороны, многие привыкли пользоваться 12-вольтовой зарядкой. Это там, например, колеса подкачать, что-нибудь компрессор или еще что-то подключить Но я, например, не имею никаких приспособ, чтобы использовать 12 вольт И если надо подкачать колеса или еще что-то, да это проще сделать на заправке Зачем с собой возить хреновую инструмента По крайней мере в Японии, если вы где-то там находитесь, ну, например, в СНГ, там или где-нибудь в Европе. Ну, в Европе, я думаю, тоже там сервисов много. И без проблем можно заехать и подкачать и все сделать. Набор инструментов с ним, с ним не шло. То есть он был без инструментов. И надо самому покупать. но это не проблема. Масло я сам заменил. Никаких проблем вообще нет. С этим глушитель все стандартное ничего я на нем менять скорее всего не буду в этом плане меня устраивает вполне и звук и, и дизайн этого глушителя боковые подножки тоже сделали намного проще открывать то есть вот мы их чуть-чуть нажимаем и она открывается не надо там тащить сильно там прям легонько можно одним пальцем вот он закрыл нажал вот открыл все легко мне в этом плане он нравится то что все сделано по уму, никак, ничего лишнего нету. Также есть багажник, на котором можно установить кофр, если есть желание. Либо же за место багажника можно сюда прикупить этот вот такой полумесяц стандартный. Продается, как на скутерах, знаете, там. Он там что-то недорого стоит. но ну, я думаю, сюда кофр со временем поставлю. Но пока мне и, и бардачка под сиденьем хватает. Вполне все помещается что можно сказать про но ну, оптику оптика светит достаточно хорошо мне устраивает что э, габаритные ходовые огни и ближний свет дальний свет если мы включим зажигание вот видно как оно светит ближний свет освещает все очень хорошо прям ничего даже добавлять не надо никаких дополнительных ламп сзади вот тоже такие идут полоски это тоже ледовский ну на стоп нажимаешь тут э, загорается еще дополнительная линия сейчас еще заведу, покажу как звук именно вот так он работает двигатель очень тихий глушитель тоже тихий Никаких лишних шумов нету, я думаю вы сейчас слышите. Вполне все устраивает, скорость набирает достаточно быстро, на 6000 оборотов на самом высоком крутящем моменте он прям хорошо разгоняется. Но я пока из него сильно не выжимал. Там около максимум, максимум что я на нем ехал, это где-то 80, где-то, может, 90. И также здесь на нем есть, как сказать, на дальний свет. То есть кнопка, если вот чуть-чуть вниз нажать, на ближний нажимаешь еще больше, и он включает как бы, ну, на дальний свет. То есть чтобы вот так не включать, не переключать его много раз. Это вот пасинг он называется, то есть дальний свет. Что очень удобно, когда там надо что-нибудь показать кому-нибудь, что там... Или, либо вы проезжаете, либо там менты стоят, или еще кто-то. То есть это все как бы очень полезно, я считаю. Почему я не взял Signus? Вот я могу сказать, то есть я выбирал между, как я уже говорил, Signus или Lit или Switch. Значит, Signus у него с, с этим самым, с дизайном мне не очень понравился. То есть последние модификации, которые Сигнуса 2019 года, они сделаны, там слишком много вот цвета. То есть, например, если там выбрать красный, то у него все красное, и плюс еще и диски красные. Мне лично такое обилие цвета не нравится, то есть нет баланса. То есть здесь как бы баланс присутствует. 50 на 50 примерно, 50% черная, 50% красная в же нет там почти все красное и диски в том числе что мне не очень нравится в лиде там тоже примерно та же самая ситуация там очень много именно цвета самого корпуса то есть там и внутри белые, и здесь тоже например если белый рассматриваем да если красный также тоже внутри все красное и здесь красный но там есть хорошая модификация это черный матовый там весь, весь он черный, матовый цвет. Тоже смотрится классно, но, как я уже говорил, не очень удобно сидеть. Ноги немного это самое затекают в таком положении. Вот если хотя бы так вперед выставлять, то еще более-менее нормально. И что из того, что я установил сюда дополнительно? Как видно, здесь только у меня установлен значит, держатель для телефона. Я его специально взял для зеркала, крепления. Помимо этого еще установил на... Ну, поставил на панель чтобы меньше вибраций было здесь есть вентиляция для телефона потому что летом жарко и телефон если запечатанный этот держатель то он там потеет перегревается и может э, выключиться также спереди здесь ну, сверху снизу установлен тоже вентиляция для телефона что тоже помогает выведена зарядка когда я пользуюсь телефоном как навигатором я подсоединяю зарядку и очень удобно на него есть также дополнительно э, водонепроницаемый чехол то есть во время дождя он надевается сверху и уже как бы можно пользоваться также через э, пластик нажимается все сенсор ну, сенсорный дисплей без проблем и этот байк э, по высоте седла 760 миллиметров и то Сигнус и Honda Elite, они выше, там, 790-800, там, около 80 сантиметров, то есть, достаточно высоко, не очень удобно доставать ногами до пола, но мне э, данная высота по сиденьям нравится, я не чувствую себя каким-то, скажем так, Слишком большим для этого байка и не чувствую себя слишком маленьким для него. Как их регистрировать, я уже говорил в предыдущем видео. Регистрация достаточно простая. При покупке выдают бумагу, с ней идете в местный муниципалитет, где вы живете, и получаете номер. Получаете номер за бесплатно, никаких денег платить не надо. То есть очень все быстро и просто. Номер получается за, за 10 минут. Вот вы пришли. Бумагу сдали, они все зарегистрировали, и через 10 минут вам выдают номер. Обычно там ну, толп нет таких, чтобы там ждать сколько-то. Ни в какую полицию, в ГАИ не надо ехать, все делается в муниципалитете. Все очень удобно. В этом плане в Японии, конечно, прогресс. Постановка на учет происходит очень быстро. Потом оформляется там страховка в магазине. Я взял на 5 лет сразу, чтобы не, ну, не запариваться на счет страховки и все, без проблем вот так вот он выглядит сзади и вот так вот выглядит спереди диски 10 дюймов на нем стоят колеса 10 дюймовые конечно 12 было бы лучше, но если брать 12, то это там либо же Yamaha Signus, либо же Honda Elite, но у Honda Lead только Передняя 12, а задние также 10. Но мне и 10 хватает. Немного потряхивают, конечно, на таких больших прям неровностях. Если ехать где-то по дороге, по трассе, и там будет какая-то недостроенная дорога или ямы большие. Да, 10-дюймовые колеса, они не так проглатывают ямы, как 12. Но в этом никаких проблем нету и амортизаторы справляются на отлично все в порядке система впрыска здесь идет также инжектор как и везде сейчас на всех практически последних моделях скутеров везде идут инжектора никаких проблем с заводом я не видел ни у кого я почитал по формам ну, на японских конечно потому что в россии он еще пока не появился как видно с кикстартера здесь нет но его можно поставить отдельно, если вам нужно. Есть кит, продается также, как дополнительная опция, как аксессуар, и устанавливается отдельно. Но если эксплуатировать его нормально и проверять заряд батареи, а проверяется он достаточно просто, не надо никуда лезть, здесь прямо на панели... Вот мы видим, здесь есть знак батареи. Если батарея разряжена, он будет светиться красным. Необходимо зарядить батарею после стартовой проверки. То есть он будет оставаться светиться красным. Просто меняйте батарею и спокойно эксплуатируйте дальше. Ну вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте подписываться, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.